Вы только посмотрите на это, 33 дня меч глубин будет у меня. Хотя у мне и не нужен, но все же это круто, да? На память можно оставить. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Данил Яценко, и угадайте, что я для вас снимаю сегодня. Правильно, Вормикс с нуля, очередную часть. Давно не было Wormix с нуля, по той простой причине, что не было желания, вы не собрали нормативы, а также там, на ютубе санкции. Ну это я уже говорил в прошлых своих видео, но наконец-то я вернулся на YouTube и не только на ютуб, на Яндекс.Дзен также буду снимать ролики. Ну это я уже тоже говорил, Вот, поэтому подписывайтесь на мой Яндекс.Зен, на YouTube в паблик мой, ставьте лайки, проявляйте активность, все будет четко у нас, вот. Этот ролик я буду снимать не по прохождению босса, даже какого-то. Следующий босс должен быть либо одиночный, либо командный, Солнечный ЖРС там у меня, и Архибот идет дальше, но я проходить не буду их сейчас на видео, этот видеоролик посвящен немножко другому, сегодня я... Раскрою 500 э, сундучков э, с ящиками и постараюсь накопить 100 тысяч фуз э, на этом аккаунте. Да, дорогие друзья, у меня тут 1500 ключиков, у меня здесь 583 рубина. Сейчас я расскажу, как я этого всего достиг, буквально таки за год, может быть чуть больше, я вот эту валюту копил. Причем без доната, без всего. Я тут играю почти что без доната. То есть тут был донат внесен от моих подписчиков, когда начинал только я играть, здесь было... Внесено голосов 20-30, но не больше тут И всего это добился без доната Я вот это вот сейчас копил, копил Проходил боссов, тупо снимал видео Всего этого добился Сейчас у меня цель накопить 100 тысяч фузов И сейчас я их накоплю Раскрыв эти ящики Да, дорогие друзья Раскрою ящики и расскажу, как я добивался все это Давайте начнем потихонечку раскрывать На счет 3 мы начинаем открывать эти замечательные ящики Где нам дадут фузы и я накоплю 100 тысяч фузов таким образом. Я надеюсь, мне хватит 500 ключиков. Вот остальные э, на запас я. Погнали. Раз, два, три. Первый нас ключик на сегодняшний. Это вызов подкрепления, который мне в принципе не нужен. Мне нужны лишь фузы, рубины и что там еще будет, не знаю. Так, мутаген пригодится, наверное, когда-нибудь. Главное это фузы. Вот, уже 5 единиц оружия вызова. Это 100 фуз. Достижение мне дали. Отлично. Меч глубин нафиг, мутаген, вот, 400 фуз, это уже, это уже хорошо. Медалька тоже пригодится, меч глубин нафиг. Вот еще фузы за поиск оружия, горящая тыква. Кстати, сегодня видосик с вебкой, в принципе, видосы будут часто с вебкой выходить у меня. Мне так захотелось просто, рубинчик. Вот они, фузы, родные, 100 фуз, это уже замечательно просто. Ой-ой-ой, у меня сейчас, короче, немножко браузер затупил. Но ну, ничего страшного, страничку мы, пожалуй, обновим. Всю страничку я обновил, и мы продолжаем э, открывать ящики. Вот, сразу 400 фуз. Еще 400, еще 100. О, достижение грозы ящиков, отлично. Скриншотик сделаем, конечно же, на стенку. Выложу все это. Для этого мне пригодится, наверное, когда-нибудь. О, достижения. Снова. Вот еще фузы. Уже, считайте, раскрыл я почти 100, -100 ключиков. У меня уже 4000 фузов я собрал. Нормально. Но на сегодняшний цель у нас 100 тысяч фузов собрать. Достижение голодные Гэри. 15 единиц оружия. Все, пять рубинов получил за поиск, вызов, подкрепления. 50 единиц вызова, подкрепления нашел я. Также 400 фуз дали, неплохо. воздевая граната, достижение 5 рубинов еще дали. Горящая тыква 5 рубинов дали достижение ящика Фил. <связать> Отлично, 250 фуз получил. Достижение Гэри. Собрать этих надо. Было Гэри. Да, опять у меня вылетело, потому что браузер Mozilla Firefox у меня, вот, и, короче, тут если нажимаешь на весь экран, потом выходишь э, с экрана, с этого вылезает черный экран, короче, вот, и это плохо. И вот у меня за осталось 35 ключиков открыть, у меня цель э, дойти до 100 тысяч фузов, вот. Еще немножко осталось. И вот они, последние 400 фуз, которые я нашел в этом ящике. И давайте подведем итоги. Итоги раскрытия 600 ключиков будет у меня. Ровно 7 ключиков открою. чтобы Осталось 900 ключиков у меня. Подведем итоги по количеству оружия, которого я получил. А также количество эмблем, вузов, рубинов и прочего всего. Сейчас я все посчитаю, сколько я нафармил. И выведу на экран вам таблицу, где будет расписано все количество предметов, оружий и всего-всего, чего я получил за открытие 600 сундучков. Вы только посмотрите на это. 33 дня меч глубин будет у меня. Хотя он мне и не нужен, но все же это круто, да? на память можно оставить. Да уж, заколебался я все это пересчитывать, высчитывать. Сначала хотел сделать э, таблицу, но потом передумал, э, список будет намного удобней. Все ради вас, думаю, вам будет интересно э, посмотреть на то количество валюты и предметов, которым не выпало 600 ключиков. И поехали по порядку. Мяч в глубину не выпал 35 раз аж. Что довольно-таки неплохо, хотя артефакт сам по себе, я считаю, уже слабый, средний. Играть я с ним не буду, потому что, во-первых, он не актуален сейчас. Во-вторых, я тут не играю на ставках, и поэтому на память чисто выбил я его 35 раз. Вот Буду смотреть этот ролик, вспоминать, что когда-то я выбил 35 раз мяч глубин аж. Дальше идет шахтерская каска, еще более бесполезная шапка. Вот, то был артефакт, не очень полезный, сейчас теперь э, шапка, еще хуже даже, чем артефакт, намного хуже, кстати. Не знаю, кто с ней играет, э, тем не менее, выпала она мне 30 раз, И я, конечно же, играть с ней не буду, просто на память будет, пускай. Эмблема 54, уже более полезная валюта, эмблема, буду крафтить потом когда-нибудь. Дальше идут э, у нас э, штучное оружие. Которые не будут сгорать у меня, то есть они не сезонные, они будут вечно в гардеробе очень пригодятся мне, наверное, когда-нибудь. Вот. Токсины 13, перевязки 18, тыква 15, снотворные 7, антидоты 10, настойки 16, адреналины 16. В принципе, неплохо, хотя могло быть и больше. Дальше идут мутагены. в принципе, не особо они мне нужны, но все равно нужны. Все равно облики я буду собирать, наверное, когда-то поэтому пускай будут. Дальше идут оружия, штучные, сезонные, которые у меня сгорят, потому что тут не играю. Вот. Начинают гвоздевые гранаты, заканчивая гэри. Гвоздевая 158, э, горящая тыква 144, вызов 148, гэри 110. Дальше самая полезная валюта, за которую я охотился как раз, это фузы. Общие фузы 20 650 То есть тут я разделил за достижения фузы и в ящиках. В ящиках выпало 18800, фуза достижение 1850. Дальше рубина в ящиках 5, рубина за достижение 20. Общий рубин 25. И тут вот можно так вот отделить. То есть вот реакция и очки достижений я получил за выполнение двух достижений. То есть там ящика фил, по-моему, что-то там еще было у меня. Вот Это как бы не входит сюда, но пускай будет. Ну вот Бонусом как бы. Вот такой вот получился результат у меня. А Кому-то это может быть будет познавательно, интересно. А мы движемся дальше. Ну а теперь давайте я расскажу, каким образом смог я накопить столько э, фуз, рубинов и ключиков. Уже, конечно же, ключиков стало меньше, а фуз и рубинов больше. Э, примерно копил я все это дело полтора-два года. Большую часть я э, накопил с, со ссылок которые давали стримеры официальные, в том числе я был стримером когда-то, тоже ссылки собирал, вот, и накопились у меня. Сейчас вы уже вряд ли столько накопите, потому что стримеров уже осталось мало, а они даже ссылки бонусные больше не выдают, и больше процент этой валюты вы не накопите, потому что... За счет ежедневных бонусов э, вы будете копить больше, чем 2 года, как я копил, полтора. Больше в 2 раза по времени примерно. вот, Поэтому мне очень повезло, что в то время отдавались ссылки. Сейчас их меньше стало и награды меньше стали. Поэтому мне очень повезло в этом плане. Но вы можете также продолжать копить. И вы накопите ну, примерно в, в 2 раза меньше, чем я накопил сейчас за... Этот же срок за полтора года, вот. где-то я копил. Плюс-минус, конечно же, может быть меньше, может быть больше чуть, я точно не считал, но это тот срок, который я копил. И больше, в принципе, я ничего не делал, только собирал ссылки, бонусы. Каждый день заходил в игру, прям вообще почти каждый день, то есть не пропускал. Иногда, конечно, пропускал, но очень редко, старался вообще максимально. Даже если я тут пропустил что-то, то пропустил я не очень много. Вот. И сейчас я могу позволить себе скупить полностью весь арсенал. Чего я делать пока что не буду. Вот. Запишу, наверное, отдельное видео, где я буду скупать весь арсенал. Вот. Ждите, где я скуплю уже все, то, что я хочу скупить. То, что это фузы, пока что мне нужны еще. Вот. Мне они еще нужны. А пока что я буду копить дальше буду копить не знаю пока цель не буду ставить никакую себе не хочу я цели ставить никакие копятся и копится вузы вот не буду я себе ничего ставить цель потому что это чтобы понимаете чтобы ставить цель это нужно фокусироваться на какой-то цели конкретные то есть фокусировать внимание на чем-то допустим поставлю я себе цель накопить 150 тысяч вузов то есть я буду постоянно думать об этой цели то есть надо накопить 150 тысяч вузов я не хочу ни о чем думать больше. Мне надоело о чем-то думать. Вот, поэтому я не буду себя ни в чем ограничивать. Как бы, вот. Сколько накоплю, столько накоплю. Накоплю мало, значит мало. Накоплю много, значит много. Не буду конкретно ставить ничего себе. Какую-то цель. вот Надоело ставить что-то. Вот. У меня была цель накопить 100 тысяч фузов. Я накопил. Дальше копим. Сколько накопим. Ну вот. и... Всем спасибо за просмотр, за ваш. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, на Яндекс.Зен. Поставьте лайк, подпишитесь на паблик, проявите активность. И жду вас в следующем видео. Возможно, это будет по WarMix с нуля видео, возможно, по-другому чему-то. Вот. Всем удачи и всем пока.